Привет друзья меня зовут Артур Роуз, и я сегодня записываю видео как и обещал как зарабатывать по 500-1000 рублей в день в интернете абсолютно без копейки вложений. Итак друзья сегодня мы поговорим о двух сайтах на которых лично я сам зарабатываю. Первый сайт это SEO Sprint. Сразу скажу дорогие друзья что на данном сайте максимум можно зарабатывать 500 рублей в день. То есть можно и больше, но дело в том, что данный сайт позволяет выводить в день только 500 рублей, выше нельзя. То есть если вы заработали например свыше 15 тысяч рублей за месяц, то к сожалению деньги вы эти вывести не сможете. Но на эти деньги вы можете приобретать рекламные услуги или размещать различные задания. Это, кстати, тоже играет нам на руку. Потому что с помощью данных заданий и размещений можно тоже зарабатывать. Но об этом мы поговорим в следующих видео уроках. Ну а теперь давайте я зайду в свой личный кабинет и покажу вам, как он выглядит. Итак, для этого мы нажимаем Вход. Вам же нужно будет нажать кнопочку регистрации. Ссылка на данный сервис и на следующий будет в описании внизу под этим видеороликом. Итак вы нажмете на кнопочку регистрация а я нажму на кнопочку вход. Итак дорогие друзья мы зашли в личный кабинет. Мой баланс на сегодняшний день 27 449 рублей 42 копейки. Ну что я и говорил в принципе то есть я максимум могу выводить в день отсюда только 500 рублей. Но данные деньги я использую и для других целей. То есть у меня тут немножко избыток зарабатываю я сейчас больше немножко чем могу выводить. Но я использую эти деньги для рекламы и для других источников дохода. Но как я уже говорил ранее мы об этом поговорим в следующих видео уроках. Итак смотрите тут есть несколько вкладок. Есть зарабатывать вкладка. Есть вкладка личный кабинет и есть вкладка разместить рекламу. Про данную вкладку пока забудьте она вам не нужна. Тут личный кабинет то есть вы можете тут вывести деньги посмотреть сколько у вас рефералов проверить а есть ли у вас какие-то письма от рефералов устроить конкурсы для рефералов и также настроить все ваши личные данные. С этой стороны располагается все что касается заработка. Теперь по поводу заработка есть различные виды заработков есть серфинг, есть чтение писем, прохождение тестов, выполнение заданий и конкурсы от рефера. Но например смотрите дорогие друзья у меня на сегодняшний день 308 рефералов и я помимо того что сами рефералы зарабатывают деньги также устраиваю постоянно конкурсы. Ну, например, давайте посмотрим, какие конкурсы я сейчас провожу в данное время. Для этого кликнем по вкладке конкурсы для рефералов. Итак, вот смотрим, значит, какие конкурсы сейчас у меня проходят. Сейчас у меня идут три конкурса. Это комплексные конкурсы. На 63 рубля, на 339 и на 16 рублей. То есть рефералы сами себе зарабатывают деньги от того, что выполняет задание. Но помимо того, что они выполняют задания и зарабатывают себе деньги, также у них есть возможность плюс ко всему получить просто так от меня деньги. Они, то есть, бесплатно регистрируются в моих конкурсах. И тот, кто просто выполняет больше всего заданий, тот, кто больше всего себе заработает денег, тот еще получает от меня различный бонус. Ну, например, давайте посмотрим вот этот конкурс. То есть, вот, ребята сами себе зарабатывают деньги. И тут э, есть рейтинг, чем больше они заработали, тем больше я им заплачу за то, что они зарабатывают тебе. То есть такая мотивация для них дополнительная. Я сейчас объясню, почему такие конкурсы нужно делать. Но пока мы оставим эти конкурсы и поговорим о том, какие задания нужно выполнять для того, чтобы больше всего зарабатывать. Задания есть четырех типов, но самые прибыльные дорогие друзья по вкладке выполнения заданий. За серфинг сайтов, за чтение писем, за прохождение тестов платят небольшие деньги, но тоже действительно нормальные, но нормальные для школьников или студентов. Если же вы хотите деньги посерьезнее, то нужно заходить во вкладку выполнения заданий. Давайте зайдем в них и посмотрим какие задания на сегодняшний день там есть. Итак здесь у нас различные задания справа появляется табличка и мы можем выбрать задание по категории можно выбрать все задания. Но дорогие друзья по поводу одних из самых прибыльных заданий это в рейтинге YouTube. В основном Тут есть такие задания как клики по рекламе. То есть люди размещают задания о том чтобы вы находили их какие-то видеоролики, открывали их, просматривали секунд по 20-30 и кликали по рекламе. Им это нужно так как они зарабатывают на рекламе, а они готовы делиться прибылью. Ну и за одно такое задание они готовы платить по 20 рублей в среднем. Но таким путем дорогие друзья можно зарабатывать 500 рублей в день. В принципе задание можно выполнить спокойно там за 2 половиной часа. В первое время вы подумаете что это тяжело или будет казаться сложно, но ничего бояться не нужно тут все довольно таки очень просто. Пару раз выполните задание вы привыкнете и сможете выполнять такие задания за 2-3 часа спокойно на 500 рублей и выводить эти деньги. Теперь что касается второго вида дохода. Вы можете зарабатывать на рефералах. То есть, понятное дело, что какой-то процент от рефералов вам капает. Но это на самом деле маленькие деньги. Но на этом сайте есть очень интересная функция. Она называется ярмарка. У вас есть рейтинг. Этот рейтинг складывается от того, сколько заданий вы выполняете, как качественно вы их делаете. Делаете вы конкурсы или нет. Заходите ли вы на сайт каждый день или нет. То есть, ну, он складывается в общем. Но когда ваш рейтинг достигает всего лишь 100 баллов, этот рейтинг можно довольно-таки быстро заработать, то после этого у вас появляется возможность покупать на ярмарке готовых людей, то есть чужих рефералов и продавать их. То есть вы, грубо говоря, будете перекупом только не машин, а людей именно рефералов. Таким образом зарабатываю я. Давайте зайдем сначала на ярмарку. Итак, вот мы зашли на ярмарку. Тут у нас продаются люди то есть рефералы и вы можете спокойно их выровнять допустим по цене или потому когда последний раз заходил человек или по рейтингу или по имени или по ID реферала. Так вот дорогие друзья тут вы самое главное должны купить как можно дешевле реферала но также обращайте внимание на то когда последний раз был реферал и смотрите как часто он выполнял задание для того чтобы посмотреть как часто он выполнял задание нужно просто зайти в эту статистику но дорогие друзья сначала вы рефералов покупать и продавать не сможете пока у вас не будет рейтинг свыше 100 а, единиц то есть пока вы будете зарабатывать все первые там пару тысяч рублей а, то вы и заработаете себе рейтинг потом вы можете например там пару тысяч вывести одну тысячу там или две тысячи оставить и на эти деньги начать скупать рефералов. Я постоянно скупаю и постоянно продаю рефералов. Это знаете как игра а, только тут как бы нельзя проиграть тут беспроигрышная такая игра получается такой небольшой маленький бизнес покупаешь людей как можно дешевле продаешь их как можно дороже. Но дорогие друзья сразу говорю. В среднем на одном но ну, реферале можно зарабатывать где-то 500 рублей. А, я покупал рефералов по разному. Я покупал и рефералов за 100 рублей за 200 за 300 за 500. Пробовал покупать рефералов даже за 2000 это максимальная цена. Но самая эффективная стратегия на сегодняшний день это скупать всех э, дешевых рефералов. А, но, дорогие друзья, чтобы здесь он заходил, а, как можно, чтобы здесь меньше было. То есть, вот данный реферал Петр заходил на данный сайт 5 дней назад, да? Соответственно его лучше всего купить чем покупать Дмитрий который заходил на сайт 8 дней назад но цена у него та же. Но также не забывайте что у них есть рейтинг, что у них есть активность. Также можно нажать на вот этот кружочек или на самого реферала и посмотреть статистику его действий. Когда он был зарегистрирован, сколько заданий он выполнил. Но старайтесь все время покупать как можно дешевле. Соответственно не всех кого вы купите вы продадите. Кто-то вообще может никогда больше на сайт не придет. Но смотрите скажем в среднем вы будете рефералы покупать по 25 рублей. На 500 рублей вы можете купить 20 рефералов. После этого они зарабатывают себе деньги, приносят какие-то деньги вам. Вы устраиваете конкурсы для того чтобы их тоже их мотивировать. Они эти конкурсы выполняют, зарабатывают себе деньги и растут в рейтинге. То есть это как будто бы вы посадили в землю какие-то овощи и когда они вырастают вы их продаете. Так и здесь вы покупаете скажем на 1000 рублей там в среднем по 25 рублей 40 человек и после они у вас работают. Но когда их вы продаете я же говорил в среднем можно продавать рефералы за 500 рублей. Но сейчас у меня другая стратегия потому что чтобы их продать за 500 рублей нужно слишком долго ждать. Поэтому я в среднем продаю за 300 там за 400 рублей. Бывает даже некоторых рефералов продаю за 90. Но вы сами подумайте например на 1000 рублей вы купили 40 человек. Если вы сделали даже э, скажем Три продажи, продали двух рефералов по 300 рублей и одного за 400. То есть вы окупились, а у вас еще осталось 37 человек, друзья. Но ну, это классный действительно метод дохода, очень классная техника. Я надеюсь, за эту технику вы поставите мне лайк. Также не забывайте что у меня есть для вас одно офигенное видео где я расскажу как тоже на этих сайтах про которые я сегодня рассказываю зарабатывать еще намного больше денег. Но вы уже не будете даже на данных сайтах выполнять никаких заданий. А деньги будут поступать и еще больше. Но для того чтобы я записал данный видеоролик и выпустил его абсолютно бесплатно я жду под данным видеороликам как минимум 200 лайков и также дорогие друзья как минимум 100 репостов данного видеоролика. То есть под этим видеороликом есть такая кнопочка называется поделиться и когда вы выбираете ее вы можете поделиться данным видеороликом со своими друзьями в любой из социальных сетей либо просто отправить другу на почту и конечно же обязательно дайте обратную связь. Не ленитесь напишите комментарий как понравился вам этот видеоролик или не понравился он вам вообще. Если даже вы хейтер напишите что угодно. Но для меня просто безумно важна обратная связь. И если дорогие друзья данный ролик соберет лайки и репосты то я опубликую ту секретную технику про которую говорю. Так вот друзья ну значит вы поняли да? Вы выполняете задания по вкладке выполнения заданий после этого набирайте себе рейтинг зарабатывайте первую пару тысяч рублей после этого начинайте скупать людей также продолжайте зарабатывать деньги выполняя заданий. Также устраиваете конкурсы для рефералов и продаете их. Тем самым вы зарабатываете на данном сайте. Ну а теперь дорогие друзья второй сайт и это соц. Паблик. Ссылка на него также будет в описании под этим видеороликом. Когда пройдете по ссылке то вам нужно нажать на кнопочку регистрация. Ну а я просто войду в свой кабинет. Итак друзья вот так выглядит личный кабинет в соцпаблике На моем счету 18 106 рублей 28 копеек. Но еще у меня немножко лежит на рекламном балансе. Здесь как вы видите за задание платят немножко побольше. Но это не значит что не стоит заниматься SEO спринтом. SEO -спринтом обязательно стоит заниматься. Потому что здесь задания не все такие по 150 по 100 рублей здесь есть задание также и по 20 и по 50 и по 10 и по 5 рублей они разные вы можете сделать по ним сортировку по типу или по спискам также вы можете в данную систему приглашать своих друзей собирать рефералов но тут к сожалению дорогие друзья рефералов продавать нельзя поэтому SEO Sprint в этом плане конечно намного лучше это два хороших сайта и не нужно концентрироваться только на одном, я бы советовал вам использовать как SEO Sprint, так и соц Public. Тут же также у вас будет рейтинг, он будет вам открывать дополнительные бонусы, также тут есть конкурсы и различные топы. По поводу заданий, одни из самых прибыльных заданий также является категория YouTube. Поэтому советую выполнять в первую очередь задание по категории YouTube. Ну а все остальное дорогие друзья в принципе то же самое. Все очень просто выполняйте задание и зарабатывайте деньги. Но плюсом данного сайта является то что здесь вы можете вывести столько денег сколько захотите. Тут нет ограничения. Сколько заработали можете вывести 500 рублей, можете 1000, можете 5, можете 10. Я надеюсь этот видеоролик дорогие друзья вам понравился. Если это так, то ставьте палец вверх под этим видеороликом. Также дорогие друзья, подпишитесь обязательно на мой канал, если вы этого еще не сделали. На моем канале вы найдете очень интересный и полезный контент. Также у меня до конца нового года стоит цель набрать 10 тысяч подписчиков. Сейчас у меня 4274 подписчика. И до конца года осталось всего лишь 2 месяца. Поэтому друзья помогите мне достигнуть данной цели. Поделитесь теми видеороликами с друзьями которые вам понравились или просто расскажите про мой интересный и полезный канал. Я уверен они вам скажут спасибо. И когда я наберу 10 тысяч подписчиков я устрою какой нибудь мега конкурс. И помни друг что любой может стать любым. Самое главное знать как. Ключ ко всему это информация. А на этом я с тобой прощаюсь.